Пишите, такого еще не было. Весь месяц Рамадан. Скидки от 10 до 50% на тысячу товаров. Биби Хаус. Посуда. Свет, подарки. Город Махачкала. Улица Венгерских бойцов, 127. Телефон 59 99 01.